Ребят, всем привет! Сегодня рассмотрим очень маленький вопрос, что делать с решениями судов. Значит, с чего хочется начать? Если у вас приказ вынесен мировым судом, вы идете и пишете просто заявление на отмену приказа. Там надо сроки соблюсти, но даже если вы сроки не соблюли, пишите сначала там восстановление сроков, потом на отмену приказа. Значит, приказы мирового суда... Как правило, мирового судьи, как правило, беспроблемно отменяются. Здесь вообще не вижу никаких проблем. Ссылаетесь на ГПК, ссылаетесь, короче, на всякую лабуду, что типа отстаньте от меня вот, и вообще я не согласен. Вот. Можете как аргумент сослаться, что вы ничего не получали, никакой претензионной работы с вами не велось. Вот, иск не признаю. Значит, требования кредитора не признаю, на основании этого прошу все отменить. Не встречала я каких-то случаев сопротивления этому. Вот, абсолютно все спокойно и быстренько отменяется, и все. Значит, судебный приказ аннулируется. Дальше, дальше, значит, истец идет в районный суд. Вот здесь, ребят, начинается самое веселое. Значит, поскольку мы разобрали, что районные суды – это а, суды общей юрисдикции, да, либо федеральные, там, районные суды, все-все в одну кучу. Значит, первый ФКЗ о судах общей юрисдикции, он недействительный в связи с тем, что он не прошел, значит, правила опубликования. Вот, поэтому этих судов их как бы нет, понимаете? Это орган, который нелегитимный, который создан на основе несуществующего закона. Мы с вами это разбирали в предыдущих лекциях, но сейчас я хочу обратить ваше внимание в следующем. Что? Поскольку этот орган, он создан только как бы на бумажке, и то не на бумажке, да, в общем, его нет. Все решения, которые он принимает, они не несут правовых последствий. Вы для себя должны запомнить одну вещь, что согласно Конституции, значит, вступившим в силу приговором суда, да, вот, как бы, может быть, какое-то на вас взыскание наложено или меры государственного принуждения только, только вступившим в силу приговором суда. Значит, ищите этот пункт в Конституции. ГПК, а также федеральный закон, еще значит, используют слово «постановление суда». Вот. Либо на основании вступившего в законную силу постановления суда. Так вот, ребят, ищите такой пункт про постановление суда в ГПК, и там дословно вам написано, что постановление суд выпускает в трех формах в виде приказа, решения и что-то там еще. Вот, Ищите такой пункт и пишите суду, если он уже вынес районный суд, вынес решение против вас, да, явно не в вашу пользу, вы ему пишете просто заявление С, просто заявление о таком-то, таком-то суду, о таком-то судье или так называемому суде, да, потому что ни суда, ни судьи нет, вот, значит, номер дела не забудьте, вы туда пишите, что руководствуясь Конституцией, да, где написано приговор суда, руководствуясь ГПК, где написано, значит, что там, постановление, да, вот, постановление может быть в форме руководства, то есть постановлением Пленума Верховного Суда, вот, это тоже третий аргумент, да, то есть уже даже Верховный суд разъяснил что решение районных судов или судов первой инстанции должно быть в виде постановления. вот То, что они выносят именем Российской Федерации с названием решения, вот, это никакое не постановление, ребята. Это какая-то бумажка, вот, с которой они могут сходить в туалет. Ну, ну, либо вы сходите, да, потому что эта бумажка никакой смысловой нагрузки не несет. Это бумажка, которая не порождает никакой правовой а, ответственности всего остального. То есть... Это что-то произвел суд, которого нету. То есть, если того, чего нету, производит то, что не может быть по определению, да? если ничто родить что-то, то это тоже будет ничто. Вот. Поэтому вы пишете, Это даже вы поймите, что это решение, его даже отменить нельзя, потому что это не НПА, это не нормативно-правовой акт. Он не несет правовых последствий никаких. Это как бы, ну, личное мнение судьи, я не знаю, там личное а, распоряжение председателя судьи, да как угодно это можете назвать. Но это не нормативно-правовой акт. Он не несет правовых последствий, абсолютно никаких. Вот это вот себе уясните, вот когда мне задают вопросы, а можно ли отменить решение? Но ну, если вы будете а, использовать слово ⁇ можно ли отменить решение ⁇ тогда читайте ГПК, идите в апелляцию, в касацию Верховный суд и развлекайтесь пожизненно. Вот пока вам не надоест, да? Потому что отменить того, чего нет, нельзя, ребят, но ну, это разные понятия. Но включите голову. Смотрите, как называется документ. Что такое решение? Какой такой Российской Федерации? Да? Для того, чтобы оно было легитимно и вообще приняло смысл НПА, но по меньшей мере суд должен быть зарегистрирован. По меньшей мере, я не знаю, там первый ФКЗ должен быть действенным, да, ну, по меньшей мере как-то Конституция должна существовать, а не проект. Вот. Поэтому весь этот фарс и цирк мы должны с вами понимать. Значит, да, нельзя отменить того, чего нет. Поэтому мы это решение оставляем. Мы вообще на него никак внимания не обращаем, потому что само по себе решение не несет никакой смысловой нагрузки. А что же несет? А вот несет как раз-таки исполнительный лист. Потому что исполнительный лист, ребята... В отличие от решения, это уже нормативно-правовой акт. То есть он несет какие-то а, лишения, ограничения вас в правах и так далее. Да? То есть это и есть та самая мера государственного принуждения, о чем мы говорим. Вот это исполнительный есть. Он передается приставу, банку там, и так далее. И, в общем, с вас, без вас, короче, все снимают. Грабят. Скажу по-русски «грабят». Значит, а что же мы можем отменить? Мы можем отменить как раз-таки действующий НПА, а это исполнительный лист. А раз исполнительный лист выписан на, неправомерное, на неправомерную бумажку, которая не несет никаких действий, значит, это 305-я статья Уголовного кодекса. да, Вынесение неправомерного решения, ну там можно еще мошенничество, можно еще, еще что-нибудь судье накидать. Вот, то есть, чтобы вы это понимали, да, это может быть еще. Я очень люблю пользоваться статьей. Господи, как же она называется? Сейчас, подождите, <сотор> хотела быстро сказать. <сотор> <сотор> халатность. Вот, у судьи халатность, да. То есть, то, которое, вот, он там допустил халатность при рассмотрении дела и, соответственно, вынес какое-то решение, которое не соответствует. Но, ребят, вы поймите, что суд, которого нет физически, да, и юридически, он не может что-либо вынести, которое будет нести какую-то правовую да, основу или вообще хоть что-то. То есть это а, некая, скажем так, ДК железнодорожников, да? <свят> вот, в котором некоторые, некоторый коллектив из, а, я не знаю, там, художественной самодеятельности, да, а, постановочные шоу некоторые делают. Но по-другому я это никак не могу назвать. Все эти суды с колоннами, да, то есть, ну, докажились на дорожников там сидит некий такой вот художественный коллектив, который лепит каждый день самодеятельности, понимаете? Ну вот работают они так. Я вот туда прихожу, на самом деле, как в цирк развлекаться, то есть, ну, а чё бы нет, бесплатное. Это я прихожу сразу заявляю, что я человек, да мне плевать, я пользуюсь всеми а, выгодами и всеми правами физлица, если мне это выгодно. Вот пригласили, я пришла. Я никто, я зритель, я даже не слушаю я зритель вот могу вставать могу аплодировать что хочу то и делаю да вы тут видите но имею право полное поскольку это художественная самодеятельность они а судьи имею полное право указывать актерам как им себя вести вот имею полное право там осаждать их и все остальное а почему потому что я человек да а народ у нас является высшей властью и народ может значит свою власть непосредственно проявлять. Вот я непосредственно вот так себя в суде и веду. Вот прям непосредственно села, блять, и заткнулась. Вот непосредственно, да, простите уже, вырвалась Вот, ребят, значит поймите, что само по себе судебное решение невозможно опротестовать или там отменить или как-то и моя яй, сказать, вы можете на имя председателя суда написать бумажку с названием «Общественное порицание». И вот там сказать, что «вот, там столько-то нарушений по ГПК, мной было выявлено, там тра-та-та». -та». Вот. Ну, на самом деле, можете и так поразвлекаться, почему бы и нет. Но это, скажем так, из разряда детского сада, да? вообще вы должны заходить к тому, что в общественном порицании написать всю такую правду матку, то есть я это все знаю, ребята, что вас тут нифига нету, да, ваш суд создан на основе первого ФКЗ в судах общей юрисдикции, который не прошел процедуру опубликования да, по пятому ФЗ и по указу президента, вот, судья значит не предъявил никаких документов, они вам будут ссылаться, значит смотрите мне на что ссылаются, судебный департамент не ссылается на некую свою внутреннюю процедуру, да, или внутреннее какое-то постановление, распоряжение, неважно, как этот документ называется, он внутренний, для внутреннего пользования. Что якобы по внутреннему документу, значит, паспорт этот судьи и все остальное относится к значит, персональным данным судьи, поэтому людям мы его выдать не можем. вот. Но опять же, если ваш внутренний документ затрагивает мои личные права и свободы, да, то идите вы лесом со своим внутренним документом. Во-первых, мне внутренний документ на стол, а во-вторых, давайте все документы судьи туда же. А как это я могу, как я могу доверять суду, если я не удостоверилась, кто он такой вообще, судья он или не судья, понимаете? Вот, тоже какая-то чушь, да. И опять же, вот заявляете, постоянно заявляете в суде, если вы уже ввязались, да, заявляете отводы. Не доверяю судье, не доверяю судье, уходите, я вам не доверяю, да. Вот, и, пожалуйста, почаще, почаще им там, хотя он будет там рассказывать, что отвод можно заявить только один раз, да на каждое слово заверяете. Вот, ребят, значит, еще раз повторю. Решение суда ставьте в покое, потому что это личное мнение судьи, это даже не НПА, это вот что он хочет, то он и вынес. Вот, вы отменяете сам исполнительный лист. Значит, вас будут вводить в заблуждение, будут писать, что судебный приказ, там еще что-то, никому не верьте. А, СМСки, которые вам приходят из банка или просто вам приходят СМСки от федеральных приставов и так далее, ребят, а, то, что они пишут в СМСках, то, что они пишут в письмах, не несет никакой правовой а, вообще ответственности, ничего не несет вообще никаких обязанностей правовых не порождает. Это просто оферты, информирование. Поэтому перестаньте пугаться, перестаньте пугаться всех, как бы слов, которые они там употребляют. Значит, читайте внимательно. Каким судом? в каком деле, что было вынесено. Идите в этот суд, запрашивайте в, в канцелярии дело, полностью его фотографируйте, вот, и смотрите, читайте внимательно, чем, кем там было вынесено, что там было вынесено. И вот на основании уже вот этого в экспедицию прям все сдавайте. Сдавайте документик, что типа «до свидания». Значит, исполнительный лист от меня, Желательно еще, желательно еще. Значит, Приложить туда запрет на использование персональных данных, сделать отзыв персональных данных, да, вот, чтобы они не могли использовать ни в исполнительных листах, ни, про, ни при принудительном производстве, да, исполнительном, нигде. И уведомить все инстанции об этом, да, чтобы вы отозвали свои персональные данные. Вот, вот это тоже можно сделать тоже как вариант с ними побороться. Вот. Но, ребят, понимаете, да, что. Не надо отменять никаких судебных решений. Если вы мне говорите или сами думаете про то, что надо бы пойти отменить, то отмените это вот. Пожалуйста, ГПК, апелляция, и дальше поехали, да, по, по всем инстанциям. Зачем вам это надо? Опять этим вымогателям платить пошлины, деньги, там, да, за, за апелляции, за касации, за другие какие-то мероприятия, да, то есть вы еще этой самодеятельности, еще и билеты будете за свой счет покупать. Да сейчас. Вот. Поэтому не надо этого делать, отменяйте исполнительный лист. Значит, когда вы подадите вот это вот заявление, да, об отмене исполнительного листа, и пишите название такое заявление, прям об отмене исполнительного листа и об отмене принудительного исполнительного производства номер такого-то, вот, и дальше вот обосновывайте, почему, да, на три вещи ссылайтесь, я уже выше сказала, на какие. Значит, ребят, после этого вам будет назначено а, судебное заседание. Да? В это судебное заседание вы приходите по всем правилам, вы сразу с порога заявляете, что я не участник, я никто. Ну, не то, что никто, я пришел в качестве человека, учредитель, выгодоприобретатель физического лица, не принимаю на себя ни временно, ни постоянно, никак да, а, функции попечителя. Вот, поэтому вы остаетесь при этих функциях. Вот Я заявляю вам, что ничего тут нету, суда вашего нету, вы мне свои данные не предоставили, ваше руководство не предоставило, судебный департамент не предоставил, поэтому либо вы это все отменяете, да, либо мы будем разбираться в ЕСПЧ. Вот, то есть заходите в суд и ставьте сразу себя, понимаете, в положение выше. И вообще, на самом деле, судьям надо указывать на их место, потому что вы есть власть вот в любой стране, Человек есть власть. В, по законам проекта Конституции вы имеете право осуществлять свою власть непосредственно. Что значит «непосредственно»? Это значит, что вы имеете право давать приказы, указания, распоряжения и так далее тем же судьям. Если он будет говорить, что у меня есть, грубо говоря, председатель суда, да, и я должен его слушаться, вы ему сразу вкручиваете про то, что невыполнение приказов настоящей власти, да, ровно как и захват власти некими лицами, я не знаю, кто твой руководитель. Он мне не представляется. Поэтому власть здесь я. Все, кто не представляется, не власть. Значит, осуществлен захват власти. Ты что будешь мне здесь осуществлять, значит, сейчас противодействие власти, да, вот, это все уголовные статьи, ребята, и прям четко ему называйте, то есть покажите, кто вы, что вы, ну, совершенно спокойно, то есть не надо голос повышать, не надо, если он вас будет перебивать, вы его ставьте на место, так, минуточку помолчите, я сейчас говорю, я закончу, а вы мне отпарируете. Вот, ребят, перехватывайте в судах, когда вы разговариваете с ними, перехватывайте вожу в свои руки. Понимаете, то есть если вы будете руководить этим мероприятием, у вас все сложится гораздо эффективнее, чем вы отдадите вот этим вот товарищам править балом. Вот, у них самодеятельность, сами понимаете, никчемная, поэтому берите и правьте балом. Ну и всех нафиг. Значит, еще раз, еще раз и 300 раз повторю. Ребят, пишем заявление, если у вас уже есть это решение, ни в какую апелляцию никуда вы не бегите. Вот, у вас помимо апелляции, а потом напишите о восстановлении сроков, если уж что не проканает, да, напишите о восстановлении т.д. и т.п. Но, перво-наперво, получили решение, что нужно сделать, нужно написать это заявление на отмену исполнительного листа, если уже выдан этот исполнительный лист, да, и на отмену исполнительного производства, которые уже приставы возбудили. Значит, у кого... У кого арестовали счета в банках, идете в банк и отзываете персональные данные и накладываете запрет на передачу персональных данных третьим лицам, в том числе ФССП и всем остальным. Это нужно сделать обязательно. Нагибайте банки. Они обязаны исполнять вашу волю. Без этого заявления, ребят, никто ничего делать не будет. Без вас никто догадываться не будет. Идете ставить банк раком. Вот, значит, пишите им такое заявление, что я отзываю свои персональные данные, я запрещаю доступ к своим а, счетам и так далее. Так смотрите, да, то отзовете персональные данные, потом сами доступ не будете иметь. В общем, вы очень хитро сделаете, попросите их оформлять оформлять счет на имя человека, то есть никакого паспорта, убирайте оттуда паспорт, убирайте оттуда все, я человек, все, идите лесом, вот, ну, всем удачи, вот, не, не пытайтесь с ними бороться, пытайтесь с ними нормально разговаривать, да, ставьте а, своим тоном, своим поведением, своим тембром голоса, ставьте себя превыше их всех, О а те мрази должны знать свое место, вот, поэтому ставьте их на место, давите их, как, я не знаю, как тараканов, вот и все, но ни, ни в коем случае не боритесь, да, просто вот спокойненько тараканам, тапкам, члеп и все. Вот, ребят, всем удачи, отменяйте ваши исполнительные листы, все это дело работает, все это отменяется, и не надо ходить им платить никаких пошлин, ни за апелляцию, ни за касацию, ни за всякую лабудей.